Две тысячи лет назад Черный рыцарь Спарда Обратил свой меч против собратьев демонов И встал на защиту человеческой расы Но, несмотря на его подвиги Во имя наше, боюсь, многие забыли правду о той великой жертве. Если события тех ужасных времен повторятся, и миры демонов и людей снова сольются воедино, мы, слабые люди, не сможем ничего противопоставить злобным поработителям. Потому я призываю вас объединиться и молиться, что даже если мрачные времена придут снова, наш благой Спаситель укроет нас от ужасов бури. Помолимся! Нера, что не так? Я пошел, но еще не кончилось. Проповеди на меня сон нагоняют? <свеч> <свеч> That's it. отсюда я вернусь с подмогой. Займи его до тех пор. Не дождетесь. У тебя странное понятие о честной игре, приятель, и это меня достало. Да, что-то не рулит. Зачем таскать такой крутой меч, если им не пользоваться? Хм, у тебя есть трюк в запасе. А я думал, ты не мой. А, но если тебе нужен трюк... Молчи! Значит, ты тоже. Извини, что перебиваю, но я хочу свернуть лавочку до прибытия кавалерии. Поиграться, значит, хочешь, да? Ладно, я пока никуда не спешу. Крутой, значит? Ладно. Придется тебе крылья немного пообломать. Как скажешь, пацан. Олегчел? Честно говоря, я должен сказать, я недооценил твои способности. Ты не человек. Ты тоже такой же. Как я. И они. Но мне кажется, в тебе есть нечто особенное. Эй, что ты несешь? Скоро поймешь, не беспокойся. Но мне пора дела. Эй! Адио, пацан!